друзья ну вот все а, осталось от кротчатника думаю чтобы его не бросать, и легче блокопать навоз у аккуратненько мы засыпем все это сюда а потому что шуфлем навоз от курей плоховато копать а наклилами по весне врыв выкопаем и все вывезем а ну что курки вы там живые копаются будет он тепло -то. Так, на сегодняшний план у нас, что сегодня сделать, выкопать навоз и почистить у свинарники, покормить кроликов, посмотреть, сдох ли кто или не сдох, прокататься на мотоблоке, привезти дров, ну и вроде все, поехали, будем смотреть, что будем делать. Ну вот, братья-магикан последние бегают, что-то ищут, сейчас посмотрим, что эта машинка будет делать. Свиндусы, свиндусы. Так, Жинку пока в целях наказания поставили на место <кхе> а поросят, нет, на место поросят, М -м -м. и заставили белить. Так, интенсивнее, дорогая, интенсивнее. Грузовик почти полный, поросят где-то там бегают, Жинка где-то тут у нас сидит. <клес> Я тут. Так, аккуратненько, аккуратненько. Так, у нас порощата стоят на деревянных полах. Между прочим. Да. Юлька тоже сейчас на деревянных да. полах. Вот доски. Доски сороковки. Ну что, продолжаем чистить. Потому что посмотрите, друзья, еще сколько надо. Побелить Йольки. Ну и мне вычистить навоза. И этот рендец. Второй завон почистили. Елька. Что-то ты медленно, наверное. Ну, О, хорошо. тут еще фиг вам. Я аккуратненько. Аккуратненько. Не Давайте оперативненько. Была да. Ну вот, мы, друзья, выкопали уже все практически. А, все уже станки. Вот так мы побелили, аккуратненько застелили соломкой. Ну, Юлька уже добеливает. Еще один станочек последний. Здесь открашенный дом. Точнее, открашенный пол. Дом, блин, говорю. Да. Юлька, улыбняюсь. Дорожная работа, но вот тут. Да. Видите? Дорожная работа. Почистили на значок. Только не бели. Нет. Вот целый прицеп получился. Скоро поедем. Свиньи уже бегают домой б... Да, домой хотят быстрее запускать нас. Все, загончики мы подготовили. Сейчас ставим поросят. Юлика там бегает по двору, не можешь их поймать. Ну ничего. Вот, кто-то там идет уже. Они да по одному. Он не хочет пойдем, пойдем, Ты же мне уже потолкай, по ушам бей. Дубль номер два. Куда ты пошел? Куда? На, стой. Да Иди становись туда, чтобы не, не, не, залезть. Вот туда вот Ну вот мы накопали, сейчас поедем. Перед этим зайдем в сарай, что мы там сделали. Юлька, я в сарай, показывай, что ты сделал там. Так, дверь мы не белили. Бочку тоже. Тихо, что Этот ты Тут уже хочет пить. Тихо. Так, Свинтус, Булига. всех попой не волнуйтесь. А, а ты что делаешь? О, уже посмотрите, опустил. посмотрите. Какой ну, он красавец-то. Ну ничего. Все, сейчас едем, попробуем съездить на поле, вывести все это а навоз, а потом идем включать них. Возить. Ну, Прибыли все. до места назначения. Надо. Держать надо и возить. Все, отъезжаем. Работа сделана. Едем дальше. Да. Там работу сделали, теперь надо здесь немножко поработать. Чуть-чуть. А поэтому мы вот. Почему да, отсюда? Сухое на растопку с дровешника а это уже сырое. Вот вот такими вот мы бросаем. Даже. Очень хорошо. Даже не ковыр. Очень удобно. Да. Хотел большой, 50 сантиметров прямо лезет. На растопку сухой я здесь уже сырой. Сейчас загрузим все и поедем. И в кручатник. И поедем в кручатник. Да. Не, я могу поснимать. Ну, точно. деревенская, сельская, только работа Без этого никуда Поехали А теперь надо это все выхрустить Ну вот, друзья, наконец-то мы добрались до нашего крольчатника Сейчас потому что все хотят пить Пить, пить, пить сейчас услышите кипиш, вау вот они все О, да, да. Сразу проверим, где что течет, где течет. Кто Эти ждал пиляет... ладу? Сейчас мы узнаем, кто ждал. Не пиляете, как честно, знаете, такие стрёмные Где-то могут подтекать, где-то шланжик плотно не лежит, где-то что-то еще. Так, первая задача нас наша была. Это попоить кроликов. Вторая задача посмотреть наши лотки. Мы сейчас два лотки откроем. Какой был у нас черный лоток большой и какой у нас был белый лоток. Как там расположены крычата, сухо не сухо, мокра не мокра. Дальше, по поводу поддержа. Сегодня у нас третьи сутки после первого выявления случая пастерлиоза. Да, это, друзья, это был пастерлиоз. При вскрытии стопроцентно были внешние признаки. Да, и он когда еще жил, он был когда живой кривошейст. Вертолет еще называют его, ну и когда вскрыл его, не стал ждать, чтобы разносил он инфекцию по моему а, крольчатнику, я ее убрал, уничтожил сразу же. Ну, не об этом, друзья, пока все остальные живы-здоровы, пока ничего больше нету. Вчера вечером порядка где-то в 10, пол-11 я всех провакцинировал, а, вакцины от пастеролиоза который используется для КРС. А, там нужно было одна доза, один кубик. Вот посмотрите, что он делает. Вот я открыл клетки. Вот дурынды вы, а. Это мальчик, наверное. Слава, давай в этом газу. Так, где нам лучше работать. Давайте вот сейчас стол. Вот стол. Ну, пейте водичку. Никто не хочет, что ли? Так, давайте Рыжика посмотрим. Здесь у нас лоток. Какой? Черный. Который лопнули у вот, Но ну, лопнул, а это ну, вот что, он. Нормально, он, месточка им там. Вот он, маточник. Очень хорошо. Так. Сейчас мы Ставяем. посмотрим, что там. Смотрите, сетка, которая вот. была куплена за 1 рубль 60 копеек с светофора. Угу. А, да. он, ну Пока работает. Бросаем, смотрим. Как мы видим, можем... Гнездо крупное. Пухо. сено, все хорошо. Вот наши рыжики. Все сухо. Рыжики от рыжика. Раз, два, три, четыре, пять. Один у нас был пал, Всего она родила 6 штук. Смотрим здесь. Ну, мокровато. Мокровато. Сейчас мы это все им заменим. Вот такие красавцы. Этот помельче, видите? Черненький, рыженькие да. Этот да. еще. Жопка какая-то, блин, полу полу это. И два черненьких. Вот такие черненькие. Угу. Сейчас Хорошо. мы это все заменим поменяем новую соломку подсели Мамаша, красотка так ладно сейчас схожу легко за соломы потом все остальное так валите друзья не было пришлось и силы сделать очень красиво обратно ну все ставим ящик обратно засломку все и мы крышечку опускаем разобрались идем второй я вам сейчас я не знаю что так, открываем. для понятия большего рыжик родил у нас 8 числа здесь у нас тоже 8 числа вот видите снова течет блин как это мне закупало где-то подтекает где-то это Здесь у нас использовался меньший лоток. Белый, наверное. Белый, да. За 4,60. Здесь было всего 4, угу. осталось 3. Ну, посмотрите, вот сколько. Лоток по не такой глубокий. Ну, они вообще, блин, жирдяи. Угу. Ну, потому да. что тро, трое. Но, да. Им хватает. Конечно, хватает. Да. Ну, здесь, короче, слишком много. Посмотрите. Все, меняем, хотя здесь дырки, блин. Но однозначно, вот видите, дырочки, однозначно им здесь макровато. Все, сейчас мы их тоже пробираем угу. Юлька держит, как вот Почистили лоток. Сейчас мы это все аккуратненько положим. Все, мы здесь все поменяли. Соломка, сенка. Они вот и таки лежат. Им 4 дня. Давай извесим их. Сейчас они Смотрим, ради интереса. Так. А вот те, вот он все прыгают. Как не включатся? О, все, включат. Ну, давай нам. Так, по нулям. Mm. Ну, смотри. Так, так. по нулям. Ты что, фокусировка может? Не, хорошо. Так, им 4 дня. Это не пример, это, друзья, для общего развития. 48 грамм. Угу. Это следующий, сказал заведующий. Между прочим, когда у нас была бельгийка, у нее при окроле 72 грамма было, При рождении. 49 грамм. То есть, можете сравнить крупнопородных кроликов и некрупных породных кроликов. Даже пускай их мало, и они хорошо кушают. 52, ну то есть средний 50 грамм, все, ложим обратно, но ну, однозначно вот этот лоток хуже, во-первых, по высоте он всего лишь 6 сантиметров, то 9,5, по ширине этот 36 сантиметров, то 38 сантиметров, здесь ширина лотка 25, у том 30, то есть там больше места, ставится он тоже ничего сложного нету, я специально эти вот рейки сделал именно под этот лоток. А, еще. Он плотников чтобы никаких не было ни зазоров. Вот эта палочка ихная. Это? Ну да. Все, он не свалится ни слева, ни справа, ни к задней стенке, ни к передней. Ну а вы что здесь? Мадам. Газуйте, газуйте. Мадам. Все, их надо закрывать. Закрывать. Нервничать. Вот это шипалки, друзья, это как-то очень трудно. Это мы ударим. Все. Понятно. что покажу барашка? давай ну, давай сюда, сюда засранка засранка о, о, красотка. тихо Ой, и пока она тихо, тихо. буйная тихо, девочка тихо тихо, тихо. ну вот красавица, тихо. красавица красавица о. тихо тихо садись. Надо молодая тихо. прыткая так сегодня у нас какое число 12 или -го? 12 -го. 12 12 12 Шестого 12 покрыто шесть дней. Охоты вроде такой не было. Просмотрела вчера. Вроде все хорошо. Ой, ну, тетя красавица. Как я... Да, должны так, но у них почему-то вот так. Оп. Все, ложим на место. Поехали. Тихо-тихо. тихо. тихо, тихо, тихо. мы еще посмотрим. У меня это вот мамаша, которая бегает. А. Она мне очень не нравится. Вот маша у нас какая есть. Сейчас посмотрим ее на охоту. Она от своих крыльчат лезет как сумасшедшая. Она мелкая. Нет охоты нет. В чем молока, дело? Молока тоже очень мало чисто. А, ну вот она может и убежа... убежает. Да, убегает. Убежает. Убежает. Малыши здесь вот такие вот. Карапузики. И вот у нас карапузики. Карапузные. Так, О, мама не успели, она уже оп, не хочет там сидеть Так, вот вес сейчас Ну давай посмотрим Так, ноль 114 грамм, 113 ну, Второй, 100 Полите, да, и дайте посмотреть Вот еще один 68 ему не хватает питания. Угу. Однозначно у Мамаши очень мало молока. Что можно сделать в данной ситуации? Лучше кормить. Но сегодня мы не едем в кличах, а Завтра однозначно едем за, другом, за другим комбикормом. Мы свой комбикорм уже практически не употребляем. С сегодняшнего дня будет зерна смесь. с вами будем мутить. Но зерно смесь я не кормлю, как вы видите, знаете. А мы курим так, то есть 2-3 дня пшеница, 2-3 дня будет ретикали, день-два будет овес, день-два будет кукурузка. Что из этого получится, не знаю. Если я, конечно же, не куплю завтра комбикорм. Съездим мы в Кличев, посмотрим, что там за комбикорм. Чей. Ну, будем знать. Так, друзья, давайте вот это вот тоже. Сейчас мы взвесим это бездло. Это у нас короли родились 23 числа. 23-го, если что, для примера. Здесь крыльчата родились 16 01 угу. То есть им уже скоро месяц будет. тоже какие-то, честно. Так, смотрите, кто-то скажет. Врут весы ваши. Тише. 156. Так, валите, Саша. Этот интересный, потому что у него пятак беленький. Ой. 161, О, лохмато чудовище, 170 грамм, 168, получается. Вот я кормил на своем камикорне, там много чего не хватало нам, ну и получилось, что в месяц крольчатам даже нету 200 грамм. Представляете, друзья вы только вдумайтесь. Скоро месяц, а им даже 200 грамм Или это весы врут, или у меня такой комбикорм. Но я думаю, весы не будут врать, а комбикорм у меня попа полная. Так что следите, контролируйте, чем вы кормите друзья Я это в момент упустил, занялся немножко больше поросятами в этом месяце. Одного сдавали, второго сдавали, туда-сюда, пока созвонился, пока это тем более сейчас этот постерливоз а до этого был покупка кроликов, то есть ездил к одному человеку, ездил к второму, им всем я благодарен, со всеми я общаюсь между прочим, я это подтверждал в других видео, что это не их была вина, а все же моя, поэтому видите уже и семка так немножко больше дают, потому что в тумковом корме семка не было Ой. Короче, кролиководство, если кто думает, что он заведет пару кроликов, то есть 2-3-5 самочек и мальчик, и он сразу разбогатеет и станет очень счастлив в виде того, что будет у него огромное количество денег. По деньгам я сомневаюсь, а вот по поводу счастья это возможно. Потому что кролики все-таки не только а, разочаровывают нас, но и приносят различное количество эмоций, как положительных, так и негативных. Так что всем, друзья, вам только положительных эмоций от своих ушастых Пускай они у вас растут. Ни в коем случае не болеют. Ну, а мы будем для вас стараться показывать, как у нас на самом деле. То есть я мог, конечно же, пальчиком так нажать. Ха-ха! Так. Два -ха, килограмма кролик! Ну, друзья, не для этого ролики. Некоторые люди говорят, что кому нужна твоя правда? Мне нужно. Мне! Всех благ, друзья! Подписывайтесь, ставьте лайки ставьте дизлайки, комментируйте, задавайте вопросы на все комментарии с вопросами. Я стараюсь всегда отвечать по мере, конечно же, возможности. Все, у нас наконец-то обед. Идем кушать, Юлька? Или не идем кушать? Идем. Идем. Ну все, пошли. Пошли. Ну вот, друзья, для тех, кто говорит, что в деревне жить нельзя, потому что там вечно нужно работать. Или наоборот, вечно отдыхать. Можно и то делать, и другое. Вышли мы в 7 часов с Юлькой работать сегодня утром. Пока кролики, пока все остальное. Пришли в дом два 2 часа дня. Два. Вот вам великолепная, замечательная суббота. Один день, один день из нашей жизни, как говорят. Вы все это, друзья, сами увидели. Без всяких приукрас. Зато сейчас со спокойной душой можно сесть, поставить. Или кофеок налить. И отдохнуть. Так что... Всем приятного аппетита, если кто-то у нас будет смотреть, потому что я выкладываю это часок 4-5, не раньше. Всем пока, друзья. Всем счастья, здоровья и благополучия. За ваше здоровье. Лепота.